Привет, народ! На связи Антон! Как ваши дела? Готовы к новенькой подборке? Тогда скорее тащите что-нибудь похрустеть, располагайтесь поудобнее и погнали смотреть на самые невероятные средства передвижения! А если вы захотите поддержать мой канал, тогда обязательно поставьте этому ролику лайк и оформите подписочку, чтобы не пропустить новый интересный контент. А также не забывайте, в конце видео конкурс на 1000 рублей, и мы начинаем! Если бы я вернулся в детство, то моей мечтой однозначно была бы эта тачела. Она такая яркая, что смотря на нее невозможно не улыбнуться. Кузов машинки окрашен в белый цвет, а поверх него нанесены разноцветные цветочки, а также яркие надписи. Кроме того, на капоте вы можете заметить голубые глазки. Эх, а еще говорят, что машины не живые. Обманщики. Умиляет и сама форма транспорта. Никаких резких переходов. Все плавненько и аккуратно. Также здесь предусмотрены передние и задние фары.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 Я кое-что для вас подготовил, а именно деревянный танк. Конечно, он не такой большой, как настоящий, и не способен похвастаться той же проходимостью, но для самодельной модели гоняет очень даже прилично. Особенно мне понравилось лакированное покрытие. Смотрится оно выигрышно и действительно стильно. Танк будет по пояс или чуть-чуть ниже взрослого человека. Внутри него предусмотрено сиденье, а посадка осуществляется таким образом, что верхняя часть остается полностью открыта. На машине предусмотрен гусеничный ход – за что, опять же, можно только похвалить. Детализированные пушки, а также другие детали, присущие настоящему танку. А что вы думаете? Дайте знать в комментариях. А это старенький Red Road. Кто-нибудь знает, что это такое? Что ж, давайте расскажу. В сознании большинства тюнинг это нечто очень дорогое, очень роскошное и очень мощное. Проще говоря, нечто крайне недешевое и непрактичное. Но что делать, если душа требует кастомайзинга, а денег хватает только на банку мобиля?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 Как вы считаете, к какой группе относится машинка на видео? И что думаете о таком кастомайзинге? Оказывается, на велосипеде можно кататься лежа. Это что получается, спина не будет болеть? И даже пятая точка к концу дня не станет каменной? А еще говорят, что чудес не бывает. Это ли не чудо? Вы только полюбуйтесь четырехколесным конем на видео. Не знаю, не могу я назвать это велосипедом. Ощущение, что перед нами какой-то игровой аппарат. Очень удобный, стильный и быстрый аппарат.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 Скуби-дуби-ду, where are you? Наверняка вам станет интересно, почему я решил вспомнить эту песенку. А все из-за Скуба-ду, подводного скутера, с которым можно погрузиться на приличную глубину, не переживая, что не хватит воздуха. Находясь на этой штуке, вы будете ощущать себя, словно сидите на скутере, держась руками за руль и не таща на спине тяжеленный баллон. Так что, желающие насладиться знакомством с таинственным волшебным подводным миром, хватайте на заметку. А это, внимание, пони-цикл. И нет, это не просто игрушка, неподвижно стоящая на полу, а самое настоящее средство передвижения для самых маленьких водителей. Лошадка имеет только передний ход, назад сдать не выйдет. Для поворота она оборудована ручками. Чтобы начать движение, ребенок должен встать на педали, заняв удобное положение, и ножки лошадки поскачут вперед. Такой замечательный транспорт можно найти в разных цветах и дизайнах, так сказать, на любой вкус и цвет. Вот правда, будь я ребенком, я бы однозначно захотел себе такую прелесть. Следующий в нашем списке мускулолет вертолетного типа. Что это, собственно, такое? Мускулолет это летательный аппарат, приводимый в действие мускульной энергии пилота. Такие аппараты могут быть выполнены в виде самолета, вертолета и даже махолета. В отличие от успешно разрабатываемых и получивших сравнительно большое распространение мускулолетов самолетного типа, мускулолеты-вертолеты пока существуют лишь в виде опытных образцов. В 1980 году американским вертолетным обществом для поощрения разработки мускулолета вертолетного типа был учрежден приз Сикорского. За прошедшее время было создано порядка 20 моделей, только 5 из которых смогли подняться в воздух. Приз же был вручен в июле 2013 года команде студентов и выпускников Торонтского университета, построившим аппарат «Атлас» и совершивший на нем управляемый полет продолжительностью более 60 секунд. Его вы и видите на экране эффектно? Не то слово. На очереди французский паукообразный электромобиль, Свинкар и Спайдер, впервые представленный в 2015 году и позиционирующийся как индивидуальное транспортное средство для путешествий по непроходимой местности. Гордость паучка – оригинальная конструкция подвески, оснащенная маятниковой системой для каждого колеса. Она обеспечивает потрясающую езду по бездорожью, а также позволяет без особых проблем сбираться на возвышенности и двигаться боком, без риска опрокидывания. Суммарная мощность четырех двигателей составляет 8 лошадиных сил, а максимальная скорость может достигать 30 км в час. Управление полностью ручное. С ума сойти! Это что еще за... Ой, не, народ, спасибо. Я бы на таком даже за миллионы долларов не прокатился. Это специфичный самолет, рассчитанный на одного, где взлет совершается с небольшого склона посредством отталкивания ногами. Да, вы все правильно поняли. Здесь нужно не только оттолкнуться, но и потом каким-то образом залезть обратно. Я даже представить боюсь, как будет происходить торможение и управление. Ну его нафиг, улечу еще куда-нибудь далеко. Все-таки летательные аппараты не мое. Совершенно другое дело электросамокат, да и к тому же это непростая модель для города, на ней можно гонять даже по бездорожью, не боясь упасть или застрять. Устройство выполнено из углеродного волокна, гибкого поликарбоната и цинкового сплава. Его корпус устойчив к атмосферным воздействиям и имеет степень защиты и долговечности IP54. Самокат обут в массивную шину, рассчитанную на несколько типов поверхностей – травяную, песчаную, грунтовую и асфальтовое покрытие. Любые неровности дороги компенсирует специальная противоударная подвеска. Управление здесь проще не придумать. Достаточно встать на специальные складные ножки и немного наклониться вперед, а при поворотах наклоняться в нужную сторону. Запасы энергии хватает на 40 километров пробега, а мощный мотор обеспечивает максимальную скорость в 30 километров в час. А это стильный бамперный автомобиль «Доджем» -го года. Он довольно миниатюрный и лишен крыши. Больше всего подкупает лакированное покрытие, переливающееся на солнце. Колеса здесь под стать габаритом транспорта, небольшие. Смотря на такую машину, сразу же вспоминаешь аттракционы. Или это только у меня так работает? Что тут еще добавить? Интересная штучка. Только вот не для всех. И не для взрослых двухметровых дядек. Во многих странах начало зимы означает завершение велосипедного сезона, но для тех, кто не против покрутить педали по сугробам, французский стартап Аросна предлагает снегоход на педальной и электротяге. Вместо привычных колес здесь используются пластиковая лыжи спереди и гусеничный движитель сзади. Нажимая на педали, ездок вращает заднюю звездочку при помощи цепи, проходящей внутри алюминиевой рамы, а звездочка в свою очередь приводит в действие гусеницы. Помощником для пользователя выступает 250-ваттный мотор. В тандеме они обеспечивают максимальную скорость в 25 км в час. И запас хода в 45 км на одном заряде аккумулятора. Шестиколесный скейтборд? Почему бы, собственно, и нет. Как говорится, 4 хорошо, а 6 еще лучше. Только вот я не до конца понимаю, зачем так много. Вроде как на устойчивость это не влияет, да и скорости не добавляет. По поводу выполнения трюков – без понятия. А как вы думаете, зачем здесь именно 6 колес? И как вам такой скейтборд? Знаете, раньше я думал, что меня уже ничем не удивить. Оказывается, сделать это очень и очень просто. Достаточно показать телефонный автомобиль. Его построил в 1983 году кастомайзер Говард Дэвис на шасси обычного Фольксвагена Жука. Вдохновением для создания кузова послужил самый распространенный офисный телефон 70-х годов, который Говард видел практически каждый день на своей работе. Помимо оригинального алюминиевого кузова, у телефона автомобиля есть еще одна интересная фишка. Звук его гудка – это вполне ожидаемый телефонный звонок. Логично предположить, что основное назначение автомобиля – участие в разнообразных шоу и парадах, а также сдача в аренду на праздники. Однако я бы с радостью катался на таком и по городу. А что вы думаете? Пишите в комментариях.